По духвалу воздай, Аллилуйя, Господу воскликни, Аллилуйя. Победил Он грех, и по ликую, Победил Он смерть, и спас меня я буду. Господь, моя защита, да. крепость моя, да-да-домой, да, да, Господь, моя защита, крепость моя, ты нашел меня, Иисус. Ты нашел, ты нашел меня, когда я был потерян, возлюбил отчет. меня, когда в да. Тебя не верил твое дитя твоя любовь Господь моя защита, крепость моя, да да домой да, Господь моя защита, а -а -а -а -а -а -а, крепость моя, Господу вас хвалу, Господу хвалу вас аллилуйя, Господу воскликну. Грех, и потому ликую Победил он смерть и спас меня Защита, крепость моя, да, да, да мой, Господь моя защита. А -а -а -а, крепость моя, ты нашел меня, Господь в этом мире. Ты нашел меня, когда я был потерян, возлюбил меня, когда в тебя не верил. А ты Твое дитя, моя любовь, любовь храни меня. Славить я буду славить, славить, славить тебя. Я буду славить, славить, славить тебя. Я буду славить, славить, славить, славить тебя. Мой Господь моя защита, крепость моя да. Защита, крепость моя, да-да-да домой, да, да, Господь, моя защита, а -а -а -а -а. крепость моя, крепость моя. Крепость моя, Слава Иисус. Открывайте